Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире Лик Богоматери. Меня зовут Евгения. 15 марта Русская Православная Церковь установила празднование Державной Икони Божьей Матери. Вот она перед вами. Сегодня я расскажу удивительную историю обретения этого чудного образа. 15 марта это одна из самых трагических страниц в русской истории. В этот день отрекся от престола император-страстотерпец Николай II. Произошло это на станции Дно под Псковом. Но Господь не оставил Россию. Несмотря на то, что власть перешла в руки большевиков, Господь явил в этот день дивную икону Божьей Матери, показывая тем самым, что власть на самом деле перешла в руки Пречистой Царицы Небесной. И не стоит огорчаться, нужно молиться, верить, надеяться и все управиться. Как же произошло явление этого дивного образа? Начало этой истории на самом деле восходит к 13 февраля в 1917 году это начало Великого Поста. В ночь на 13-е крестьянке села перерва Броницкого уезда Евдокии Андриановой снится сон. Во сне она слышит таинственный голос. Этот голос говорит: есть в селе Коломенском. Большая черная икона. Ее нужно взять, сделать красной и пусть молятся. Черная икона означает старинная икона. Сделать красной означает реставрировать. Проснувшись, Евдокия поняла, что это был не просто сон. А с ней говорила сама Пресвятая Богородица. Лика Пречистой она не видела, но внутренне почувствовала, что это именно так. Женщина была благочестивой и поэтому отнеслась ко сну очень серьезно. Но так как она не все поняла, какую икону, где надо обрасти, и поняла, что это должно произойти в селе Коломенском, то она начала усердно молиться Богу, чтобы ей были даны более четкие указания, и она смогла бы выполнить волю Божию в точности. По ее молитвам 26 февраля, Ей снится еще один сон. Снится ей белая церковь, и в ней величественно воседает женщина, в которой своим сердцем Андрианова признает и чувствует Царицу Небесную, хотя и не видит ее святого лейка. Видит только образ этой женщины. Проснувшись утром, она отправляется в село, в село Коломенское, к Вознесенской церкви, потому что ей казалось, что именно это и есть та самая церковь, которую она видела во сне. И у Чуда, точно, это была Вознесенская церковь. Она обратилась к настоятелю храма, отцу Николаю Лихачеву, и рассказала свой сон. Но сначала отец Николай не поверил женщине. Но затем подумал, ведь Евдокия очень благочестивая женщина. Каждое воскресенье посещает храм, регулярно исповедуется и причащается. И, в общем-то, не доверять ей нельзя. И в ближайшее воскресенье он показал ей храм, показал ей все иконы, находящиеся в храме, и иконостас. Но такой иконы, которая видела, привиделась во сне, Благочестивой женщины Евдокии там не было. И тогда церковный сторож и случайно зашедший прихожанин посоветовали осмотреть другие места. Посмотреть на лестнице, на колокольне, спуститься в подвал. Батюшка Евдокия так и сделали. Они осмотрели лестницу, поднялись на колокольню, спустились в подвал. И в подвале, среди старой рухляди, досок, тряпок, и была обнаружена икона. Когда икону помыли, то проступил именно тот образ, который видел Евдокия во сне. Что это за образ? Пред всеми предстал образ Царицы Небесной, которая выседает на троне в царственной алой одежде, в одежде императоров. На руках она держит младенца Иисуса, в руках скипетр, держава. Вот у меня современная икона, здесь держава находится в руках младенца Иисуса. Но на первом образе, первообразе икона выглядела вот так. На современной иконе вы видите, что образа старца Саваофа нет. На некоторых современных иконах изображается Пресвятая Троица. В древнем образе бог Савауф понимается, в богословской традиции, сам Спаситель, то есть вторая ипостась Пресвятой Троицы, а бог Отец, он в принципе не изобразим. Но на Руси иногда бога Савауфа принимали за бога Отца и изображали вот в таком образе старца, чтобы не иметь каких-то расхождений с канонической традицией, то сейчас либо не изображается Господь вверху иконы державной, либо изображается в виде Пресвятой Троицы. И таким образом все противоречия снимаются. И так была обретена икона, которая впоследствии получила название Державная. Именно потому, что Царица Небесная изображена как Царица Земная. Люди узрели, что это не случайно, потому что только что был сверхнут с престола император, и этот образ был явлен русским людям как бы в поддержку. А теперь в стране власть перейдет к царице небесной, и все смуты со временем прекратятся, хотя впереди, конечно же, ожидают испытания. Потом стали выяснять, откуда же этот образ взялся в Вознесенской церкви села Коломенского. И выяснили, что сначала он находился в Вознесенском монастыре в городе Москва, усыпальнице великих княгинь и русских цариц. Но когда началась война с Наполеоном, икону вывезли в село Коломенское, чтобы спасти от гибели. И забыли ее там на 105 лет. В конечном итоге она, наверное, почему-то недосмотру оказалась в подвале. И вот была явлена именно в 1917 году промыслом Божиим. Икону отреставрировали в Алексеевском монастыре, в Мастерских Алексеевского монастыря, в Красном селе. И затем поместили в Георгиевский храм села Коломенского, в иконостас. Георгиевский храм как раз находится с Вознесенским храмом рядом. В процессе реставрации была повреждена нижняя часть доски, иконы. И поэтому первоначально образ был поколен... поколенным. Мастера переживали за то, что они повредили икону. И боялись, что Царица Небесная их накажет. Но потом всем им было свыше откровения – что Пресвятая Богородица на них не сердится. После того, как икона была помещена в иконостас Георгиевского храма, люди узнали о ее дивном явлении и потянулись на поклонение к ней. И было совершено несколько чудесных исцелений. Слава о иконе разнеслась по всем местам. После этого в храм приезжали уже люди не только из Москвы и из близлежащих городов и сел, но и из дальних мест. Немного погодя, эту икону стали возить по монастырям Москвы и близлежащих городов, а также на фабрики и заводы, чтобы все люди могли поклониться и приложиться к иконе. А Евдокия Андрианова пошла... По людям собирать деньги, чтобы одеть икону в ризу. И когда у нее собралось полторы тысячи рублей, она решила, что этих денег будет теперь достаточно для того, чтобы для образа сделать ризу. Чтобы все получилось, она отправилась в Дивиевский монастырь за благословением. И стала молиться при Святой Богородице, помочь ей осуществить это благое дело. Но ей было откровение от самой Божьей Матери. Пресвятая Богородица во время молитвы явилась к ней и сказала, чтобы она раздала деньги людям обратно и не делала ризу, потому что очень скоро со всех икон снимут ризы, и когда придет время, риза сама найдется. И Евдокия сделала так, как сказала Пресвятая Богородица. И действительно, очень скоро начались гонения большевиков на церковь, на иконы, особенно были гонения на тех, у кого были списки с иконой образа державные. Дело все в том, что люди сразу стали делать с иконы списки и распространять их по приходам. Были составлены акафист и канон к иконе Пресвятой Богородицы державные и в этом участвовал сам патриарх Тихон. Как был составлен Акафист? Слова из Акафистов были взяты из других Акафистов, посвященных другим иконам Божьей Матери. Таким образом был составлен дивный Акафист Акафистов. Большевикам это очень не нравилось, потому что именно этот образ напоминал им о прежней царской власти. И поэтому с особой жестокостью подвергались гонениям, арестам и даже расстрелам люди, у которых находились эти списки. Те священники, которые принимали участие в составлении Акафиста и Кануна Божьей Матери Державной, были расстреляны. Известно, что пострадал и художник Николай Чернышов, который в 1920 году написал один из самых известных списков образа «Державная». Он был арестован и в 1924 году расстрелян. Что же стало с иконой? Чтобы спасти оригинал иконы, его отправили в Марфо-Мариинскую обитель. Сама великая княгиня Елизавета Федоровна встречала образ. Потом она отправила этот образ в Екатеринбург, уже арестованной семье Николая II. И далее он был найден в шахте вместе с расстрелянной царской семьей. После этого образ исчез и считался потерянным. И в 1988 году он был найден в запасниках исторического музея. Экспертиза подтвердила, что это действительно была та самая икона Пресвятой Богородицы Державная, явленная в 1917 году. И 27 июля 1990 года по ходатайству святейшего патриарха Алексия II этот дивный образ был передан храму Казанской иконы Божьей Матери села Коломенское, где находится... До сих пор. И в наше время много-много людей проезжают поклониться в этот храм, образу Державная. Перед ним служат акафисты, проводят моледны. Но существуют еще и списки с этой иконы, которые тоже сейчас очень почитаемы. В главном храме Успенского благочиния города Москвы в церкви Успения Божьей Матери в Троице-Лыкове прибывают несколько списков чтимых образов Пресвятой Богородицы, а среди них и икона Божьей Матери Державная. Особо почитается икона Божьей Матери Державная на московском подворе словетского монастыря в храме великомученика Георгия Победоносца в Яндове. Ведь Соловки стали русской голгофой, путь на который и начался 15 марта с от престола императора Николая II. С 1995 года в Москве существует храм-часовня державной иконы Божьей Матери. Именно с него началось восстановление главного собора страны, храма Христа Спасителя, рядом с которой и стоит эта маленькая деревянная церковь. Перед находящимся в ней чтимым списком державной Два раза в неделю читается Акафист. В соседнем храме Ильи Пророка, во Втором Обыденском переулке, пребывает чтимый список иконы Божьей Матери Державная, написанной в начале 20-х годов художником Николаем Чернышовым, о котором я говорила. И это именно эта икона, после того, как русская и зарубежная православная церковь объединилась, а именно эту хуму провезли по русской зарубежной церкви, как явный символ духовного единства. И произошло это в 2007 году. О чем же молится перед образом пресвятой Богородицы державная? Молится о сохранении мира в стране, о христианской любви между людьми, от избавления от душевных и телесных недолгов. Да и вообще перед икон, любой иконой Божьей Матери можно молиться о всех наших нуждах, потому что это образов много, но мы знаем, что наша Матушка Богородица, Царица Небесная у нас одна. И в преддверии праздника хочется пожелать всем вам мира в ваших семьях и благодатного покрова Царицы Небесной. Храни вас всех Господь. С праздником!